Сегодня я хочу затронуть очередную провокацию армянской стороны о том, якобы Азербайджан ведет войну с Арменией, потому что она христианская страна. Уважаемые зрители, я хочу отметить, что сегодня в Азербайджане проживают представители более 50 различных национальностей, в том числе и армяне. Все живут мирно, молятся в церквях, синагогах и мечетях. Доказывать, что Азербайджан – это символ толерантности, думаю, абсолютно не стоит. Давайте лучше послушаем, что об этом думают представители различных национальностей из Азербайджана. Мой Карабах, ты улыбнись. Пришла пора встречаться. С немалым 30 долгих лет. Не мог я улыбаться. Я счастлива, что дожила. Молиться я не перестану. Вперед, солдат мой, до конца. Горой за родину я встану. Азербайджан, ты родина моя. душе моей ты навсегда. Шуша ваша, пожалуйста. Жду встречи с вами, как никогда. Не сплю ночами, все молюсь и жду конца победы. Уверен, я к тебе вернусь. Не за горами это. Услышь весь мир, услышь планету. Нет ничего дороже света над родиной моей. И чтобы не делал подлый брак на это мы вместе победим в борьбе за правду против карабах это азербайджан это азербайджан это азербайджан это азербайджан это азербайджан это азербайджан это азербайджан это азербайджан это азербайджан карабах это азербайджан это азербайджан